Очень рада вас приветствовать. Надеюсь, меня хорошо видно и хорошо слышно. Вижу, что вы меня уже приветствуете. Боже, я очень-очень рада. Классненько, классненько. Можете написать, откуда вы меня приветствуете. Вот смотрю, Москва. Отлично. Отлично, отлично. Да. Круто. А я вас приветствую из Болгарии. Сейчас я пойму, что я уже в эфире. Вот. Сейчас, сейчас. И мы начнем. Запускаю, запускаюсь. Тогда еще и Инстаграм вижу. Все, я себя уже увидела. Здравствуйте, боже, как мне приятно. Невероятно. Если хорошо видно и слышно, кто-нибудь напишите. Да, все вижу, Юра написал. Сейчас еще инстаграмчик присоединю и мы поехали здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа очень рада вас приветствовать на сегодняшнем мероприятии напоминаю кто еще не знает мы прям задумали такой марафон трехдневный марафон я честно говоря очень люблю какие-то вот такие длительные сессии потому что Могу прям попасть туда, куда мне нужно попасть, в то место в головном мозге, где происходит понимание, понимание тех процессов, которые могут оставить человека молодым, здоровым, красивым, привлекательным, сексуальным, даже если этому человеку сто лет понимаете я очень-очень ну вот к этому тяготею я считаю что это прям предназначение которое мне дано и вот я его выполняю поэтому чувствую себя вполне счастливым человеком нет очень счастливым человеком да точно очень счастливым человеком отлично тогда тогда поставьте пожалуйста единичку единичку кто только к нам присоединился это буквально вот одна из первых встреч таких на которых вы присоединились и мы и вы еще не знаете что там у них происходит почему так много людей почему люди этим интересуются вот единичку поставьте и я быстренько быстренько представлюсь представлюсь да я вижу мои много моих друзей санкт-петербург обожаю вас спасибо большое анастасия отлично беларусь брест отлично супер вот вижу единственную единичку боже одна, единичка ладно я бахтина елена моя специальность врач акушер-гинеколог я генетик Поэтому мне можно не рассказывать, что сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, которая стартует после 50 лет, это генетически обусловленные заболевания. Это все заслуженные заболевания и так далее. Вот. Но, честно говоря, я просто женщина. Вот просто женщина, и я стала стареть с 38 лет. Девчонки, мальчики, мальчиков меньше, но они все в тельняшках. Девочек больше, вот единички пошли, да, о да. да. Ожерелье действительно, я специально для вас подбирала. Так вот, я начала стареть с 38 лет. А, а вы, а вы с которого возраста? Тут вот мне так или повезло, или не повезло. Все признаки увядания я, я заметила одна, в части на себе в 38 лет они скорее всего были и раньше но в 38 я их заметила я просто вот николай есть у нас да я просто обомлела я думаю боже ну как так ну как так? мне же всего лишь 38 это же не может быть старостью вот и тогда э, включился мой мозг не знаю где он отдыхал да там до той поры не знаю, где он был до той поры, до этих 38 лет, которые я занималась э, детьми, занималась семьей, занималась э, карьерой, я училась в это время, потом переучивалась, потом еще что-то. Но, в общем, я всегда была занята собой. Ну, в смысле, с собой-собой, но не собой, в плане тела. И я себя запустила. Вижу ваши 40 лет, вижу 45, ну, вам просто повезло. 39 с Евгением Зайцевым мы примерно в одно и то же время стартовали. 58, шикарно, когда вы только в 58 заметили, что вам уже не 25, да? 45, 38, 39, после 48, 50. Вижу, вижу, вижу. Вот, специально я вам демонстрирую, извините, только в ютубе-магазинке. Только в могу демонстрировать свою фотографию, ну просто фотографию демонстрирую. Вот эта вот моя фотка, она считается самой лучшей фоткой по моему, по моей оценке 2010 года. А тут написано, что это 2010 год. И мы тогда ездили в Хорватию и проезжали через Будапешт. И вот я на фоне будапешских красот залезла на парапет и сделала самую удачную фотку 2010 года. Поставила ее, даже распечатала, представляете, насколько я ценила эту фотку. И поставила ее на тот, ну что там, на шифа, ну, короче, на полочку. Вот, и даже типа ею любовалась. И на этой фотке, вот мне как раз 38, и я понимала, я мне не 38, я запущенная 40-летняя тетка. Когда играет музыка, я не бью каблуком. Когда проходит молодой человек, я не втягиваю живот, который мне нравится, молодой человек, который, вот обычно, от девушки вот а мне как бы все равно и так далее было куча всяких вот таких вот моментов вот но нижняя фотка нижняя фотка это 2017 год это сицилия я нашла примерно такой же парапет вот но я уже была совершенно в другом через семь лет но ну, это не знаю что я семь лет так над собой работала нет просто через семь лет я решила повторить ту первую фотку вот и доказать себе бахтина старости нет это ты просто. Ну, знаешь, тупила. Бахтина, ты просто тупила. Ты просто работала против собственного организма и против собственной физиологии. А теперь скажите, миленькие, кто вот меня видит первую и вторую фотку, кто знает, тот молчит, девочки, кто знает, тот молчит, новенькие только. Скажите, между первой и второй фоткой, сколько примерно разницы в килограммах? Можете мне сказать? Подскажите, как купить первую ступень вашей книги «Старость нет?» «Останьтесь еще 10 минут со мной». И я прям вам скидку дам, представляете? Угу. Ага, можете сказать. Вот, а, сразу, пока вы мне пишете, сколько килограмм разницы, я так скажу. Я случайно. Знаете, вот когда я стала стареть, я думала, ну нормально, все нормально, превращусь в теточку сначала, потом в бабушку, потом в прабабушку, потом в прабабушку. вот так вот. Но вот эта вот поездка, именно эта поездка, почему я вернулась к этой фотке, дала мне надежду, что это просто моя лопоухость, и я могу с собой сработать. Девочки пишут 10, 8, 15, 20 килограмм, а 30 килограмм разница, 20, 10, 15, 10, тоже гарно, 10, 15, друзья. Разница между верхней и нижней фоточкой 4 килограмма. Всего лишь 4 килограмма. Но структура девочки, которая на верхней фотке, много жира, мало мышц. Потому что я ненавидела физическую нагрузку и не понимала, как строить свою тарелочку. Структура девочки, которая на нижней фотке, много мышц, мало жира. Это всего лишь перестройка тарелки питания, то есть все через мозг, через мозг. То есть вы красивы, молоды, современно сексуально, гибкие и так далее. Когда вы понимаете, когда у вас высокий интеллект по здоровью, плюс небольшая в удовольствие физическая нагрузка, представляете? Я считаю, что со мной произошло чудо и что это чудо больше не повторить. Ну так получилось. Вот, Лены, с тобой произошло чудо. Но потом я это чудо сделала с Юрой Гончаренко, это мой супруг, с Анастасией Гончаренко это наша старшая дочечка. Вот, с теми людьми, которые меня окружали в ближайшем окружении. Ну, потому что, когда с человеком происходит такой метаморфоз, все спрашивают: что с тобой произошло? Вот. А я. Взяла и систематизировала, что я с собой сделала и что реально со мной произошло. И тогда родилась система «Старости нет», написана книга «Старости нет». И сегодня у нас мероприятие, которое я сегодня хочу ответить всего лишь на три вопроса. Вот три самых актуальных вопроса, которые помогут вам, если лишний вес, стать в норму. Если у вас недовес, тоже стать в норму. Потому что старость приходит через две форточки. Первая форточка называется лишний вес, метаболический синдром, инсулинорезистентность, артериальная гипертензия и сахарный диабет. Это первая форточка. И так приходящая старость просто убивает человека на 20 лет, на 10 лет раньше, чем запрограммирован на его жизнь. Но старость может приходить и с, друг... и с другой стороны, через другую форточку. Это недокорм, это остеопороз, это потеря мышечной массы, это называется бабушка божий одуванчик ты на нее а она упадет и шейку бедра сломает поэтому дуть на хрупких бабушек нельзя знаете я уж не знаю какую вы выберете форточку через которую включ... впустить свой дом свой храм старость но я рекомендую дослушать меня до конца потому что я вам сегодня три истории расскажу три сказки фактически расскажу и а, мы сегодня с вами в самом конце пройдем тест на тему, нужна ли мне э, помощь в плане построения моего тела, нужна ли мне помощь э, в плане снижения биологического возраста, в плане молодеть, в плане снижать вес и так далее. Вот. И сегодня, кто уже ждет, ждет, ждет, вы знаете, что э, время от времени у нас прям грандиозные скидки на систему старости. Нет, конечно, я сегодня вам их выдам. Итак, обычно люди движутся совсем в другом направлении. Это я сбросив 4 килограмма стало лучше да но вот семейная пара ребятки это не моя это не мои знакомые просто фотка из интернета как обычно бывает то есть тоненькая девочка и худенький мальчик встречаются у них красивые отношения цветы поездки красивые фотки и так далее а через три года это уже обычная семейная пара и у нее лишний вес и у него лишний вес но они еще молоденькие через 10 лет у у обоих будет артериальное давление высокое, они перейдут к использованию гипотензивных средств, а еще через 10 лет они начнут лечиться от сахарного диабета без, без возможности полного выздоровления. понимаете вот, а, поэтому давайте разберем, разберем вообще-то вашу тарелочку. Вот знаете, я думаю, что самое большое большое количество усилий должно быть затрачено на разбор рациона человека. То есть человек должен четко понимать, что он сегодня себе положил в тарелку. Был ли в тарелке строительный материал для красивого тела или в тарелке был балаз. Знаете, многие сидят на на салатиках и думают, что они едят, а на самом деле это салатами прикрытый голод, и тело не строится. Или они запихали в свою тарелку столько быстрой энергии, что столько энергии не нужно, и будут будет лишний жир. Соответственно, первое, что вы себе можете прям записать, я действительно рекомендую записывать какие-то такие вещи, понятно, что, может быть, они для вас понятны, но я обычно с такой стороны даю информацию, что она прям становится сразу вашей. Потому что образы, сказки, прибаутки, но ну, на самом деле, вот оно так и есть. Итак, первые, первая как бы, фраза такая, которую нужно осознать: углеводы в тарелке равно жир на боках. Поставьте, пожалуйста, двоечку, если у вас ощущение, вот как бы внутри, в вашей понятийной базе, немножечко другая фраза: хватит жрать жиры. Потому что и так жир на боках. У кого вот такое, такая фраза? Потому что мне себе пришлось перебороть. Вот когда я понимала, что я неправильно строю свою тарелку, ведь я выпускница медицинского университета соответственно я всегда очень осторожно относилась к жирам а жиры в основном сопутствуют белкам то есть вот шашлык вот я бы много и не ела по своим внутренним убеждениям потому что достаточно жирная штука вот а пицца а чон она не жирная можно есть и вот у меня было такое убеждение потому что я росла развивалась и нас учили в, в свете антижировой пропаганды да помните мы выбирали молоко которое полутора процентное, кефир мы выбирали 1 процент не дай бог жир да? что мы мы выбирали обезжиренный творог который есть просто невозможно ибо он застреет а вот жирный 9 процент ничего так ну он же жирный да мы выбирали нежирные сорта мяса вот двоечек вижу достаточно много, и мне пришлось, боже, заглянуть буквально в биохимию, вот просто себе доказать, ну Лен, ну слушай, ну ты же, вот реально, сколько я опрашивала людей, у которых больше 100 килограмм, и говорит, я жирного не ем говорит так не в этом же проблема что вы жирного не кушаете когда вы ограничиваете количество жиров в своем питании параллельно значит вы ограничиваете количество белка из которого бы построили вы свое тело и так как чем-то нужно наесться а человек наедается либо белком плюс жиры либо крахмалистыми углеводами, скорее всего, вы выбираете крахмалистые углеводы. И те из вас, девочки, мальчики, которые, вот я на одной руке даю шашлыки, хочешь шашлык, а на другой даю пиццу. Хочешь пиццу, выбери что-нибудь одно. Кто выбирает пиццу, фактически тот проиграл. Строительного материала мало, а углеводов который я сейчас докажу при передозировке откладывается в жир на ваших боках много и это краеугольный камень понятийный который нужно заложить в себе сознание и не делать ошибок давайте разберемся я еще раз говорю, я консультирую большое количество людей, сейчас все меньше индивидуально, все больше. Это у нас групповые вот такие чаты, система старости нет, книга старости нет. Вот, когда я один раз ответила человеку на его вопрос, и, допустим, 2000 человек увидели этот ответ, это очень круто. Я очень благодарна современным технологиям за такую возможность. И мне люди с лишним весом говорят, Лена, я не ем сахар. В моем доме сахара нет уже с 1000, 2000 такого-то года. А я говорю, и что? Вот и что, что вы не едите сахар. Я же по вашему телу вижу, что вы допускаете передозировку углевода. Это видно по телу. Даже раздеваться не надо. Но вы можете раздеться полностью, подойти к зеркалу, и если вы увидите лишний жир на боках, на бедрах целлюлит и так далее вот то что ну как бы вот не вписывается в понятие красивого простойного тела вы допускаете передозировку по углеводам специально показываю вам химическую формулу а, а, сахарозы это наш обычный столовый сахар и все равно какой он тростниковый свекловичный еще какой-то он состоит из остатка глюкозы глюкоза это простой сахар вот чтобы глюкоза упала вам в кровь, ее не нужно даже глотать. Вы можете просто положить глюкозу, чайную ложку под язык и подождать, пока она окажется в крови. Глотать не надо. И остатка фруктозы. Та же самая система. Это простые сахара. Они всасываются уже в ротовую полость. Вот. Сахароза, видите, остаток глюкозы, остаток фруктозы. Нам нужен один ферментик, который разделил был глюкозу от сахарозы и они каждый отдельно попадут тоже в кровоток все но мы такое не едим мы с вами адекватные люди мы сладости не едим многие из вас кофе пьют без сахара для меня это просто прорыв в сознании кофе без сахара Это не невкусно это как говорят говорят в украине извините бредка черна кава да то есть не очень вкусные черные не очень вкусный черный кофе вот, вот. А единственное что кофе может украсить так это видимо сахарок ну да ладно может быть вы пьете без сахара и вы молодцы но давайте посмотрим на весь класс углеводов углеводы это огромный класс веществ итак на что мы грешим? Мы грешим на простые э, э, сахара, на моносахариды. Передозировка глюкозы и фруктозы ведет к ожирению. Сейчас объясню как. Передозировка э, вот дисахариды, видите, дисахариды, это фрагмент глюкозы, фрагмент фруктозы, ведет к ожирению. Но ну, мы такое не едим, нет. А вот еще есть полисахариды, полисахариды. Какое они отношение имеют к нашему питанию? Но ну, сразу начну с самого незначимого, гликоген. Никто от него еще не поправился, Небольшое количество гликогена как запасного питательного вещества мы храним в своих мышцах и печени. И животные хранят в своих мышцах и печени небольшое количество этого гликогена. Поэтому ничего страшного, ну как бы никто еще не поправился. От клетчатки можно поправиться. Боже, ну это даже фактически древесина. У нас нет ферментов для переваривания этой древесины, нет вообще никакой возможности. Но ну, у а нашей нормальной микрофлоре, которая живет в толстой кишке, есть какое-то количество ферментов, которые умеют расщеплять эту, это грубое пищевое волокно. Поэтому мы очень ценим это фактически все наши салатики, все наши овощи, кроме корнеплодов. И большое количество клетчаток в фруктах, не во всех, но во многих. И вот это вот грубое пищевое волокно. Ну, то есть от него не поправишься. Но оно и не накормит. Если вы решили сесть на салатики, еще раз говорю, это голод, прикрытый салатами. Вот, а что нам остается тогда? Вот они, крахмалы, крахмалистые углеводы. Специально покажу вам, как выглядит крахмалистый углевод. Это полисахарид, который состоит. Смотрите-ка, остаток глюкозинки, остаток глюкозинки, еще остаток глюкозинки, еще, еще, еще, и так много раз. Скажите, пожалуйста, помедленнее, помедленнее, не успеваю конспектировать, пишет Рузали. Спокойно, вы же можете всегда переслушать. Сейчас ловите центральную мысль, основную мысль. Так, скажите мне, пожалуйста. Вот я вам показываю, вот это вот одна молекула разветвленная, молекула крахмала, одна всего лишь молекула крахмала, и каждая бусинка на этой молекуле крахмала — это глюкозинка догадайтесь вы у меня новенькие совсем поэтому мои старенькие знают кто уже и вес отдал и килограмма отдал и 25 лет по телу назад свои получила не знают сколько в одной крахмалистой молекуле в одни и в одной молекуле крахмала сколько помещается этих глюкозинок Да сделайте пожалуйста вот любую цифру напишите а я буду говорить меньше или больше и мы выйдем на эту цифру примерную и это будет для вас ну как бы вот вот такое э, не совсем приятное открытие потому что до этого вы ограничивали сладкие вещи а теперь я вам говорю сколько глюкозы живет в одной несладкой крахмальной молекуле крахмал совершенно несладкий мы его используем и направо и налево 5 глюкозинок больше ну, Юля угадала сразу. Тысяча глюкоз. А теперь представьте себе. Утро. Семь глюкозник. Ну что вы, нет, больше, конечно. Тысяча глюкоз. Утро. Многие девочки, которые хотят похудеть, у них утро это кофе и два бутерброда. И вот в этих бутербродах содержится в одной крахмальной молекуле, они же совершенно не сладкие, тысяча молекул глюкоз. Она съела эти свои два бутерброда и поехала на работу. В это время ее пищеварительные ферменты что делают? Отрывают глюкозу от глюкозы, глюкозу от глюкозы, и миллионы глюкоз приходят в кровоток. Миллионы глюкоз приходят в кровоток. А теперь внимание, первая сказка хозяйка утром позавтракала бутербродами и поехала на работу и вот когда через 40 минут уже все ферменты сработали все глюкозинки отдельно очень много ты мириады глюкоз пришли в кровоток а, мириады глюкоз в кровотоке но это хорошо потому что потому что она спала эта хозяйка целую ночь и в клетках закончилась энергия а клеткам, чтобы сделать новый инсулин, сделать новый коллаген, все же пьют коллаген и думают, что он сразу вот сюда становится, нет, да? Новый коллаген, новые ферменты, новые антитела против самой модной инфекции, новые кости, чтобы сделать. А все, чтобы сделать, вот каждой клеточке нужно взять глюкозу и сжечь ее с образованием энергии. И вот это теперь вы не вы, вот вы не вы совсем, вы вот эта самая клеточка. Вы утречком встаете, чуть-чуть раньше хозяйки, потягушки, и замечаете, что вам что-то очень холодно, очень холодно, совсем холодно. А сразу вам нарисую внешнюю картинку: вы девочка, вас зовут клеточка, и вы живете в очень красивой однокомнатной квартире студии, квартира студия но не как вот у нас у людей, да, у вас единственный осветительный и отопительный прибор, называется камин. Этот камин стоит красивенький, такой, и в нем постоянно сгорает глюкоза. Вы подбрасываете, подбрасываете, подбрасываете. Но так как вы всю ночь спали, то там последний уголек догорает поэтому очень темно и очень холодно а в клетках такая история снаружи у нас солнце у людей а у клеток снаружи солнца нет то есть фактически снаружи у них абсолютный холод и абсолютная темнота в межклеточном пространстве как у нас в космосе все ну, нарисовали картинку и что вы делаете вы думаете, сейчас в два образка долечу быстренько до камина, схвачу на ощупь поленышко глюкозы и заброшу в камин, и опять назад под одеяло, потому что очень-очень холодно. Вы одно, на одной цыпочке, потом вторую носочек. Ну в общем такой холодный пол Вы быстренько бежите до этого камина уже все замерзли цап-цап-цап-царап цап-царап нет глюкозы боже как я могла такое пропустить О, она закончилась сейчас камин потухнет боже что же мне делать это ж как мартеновская печь один раз потухнет и все и мне смерть энергетическая смерть как я могла такое запустить допустим допустить и стоите растерянная вот в этой кромешной тьме и в холоде вдруг стук в дверь тук-тук-тук вы быстренько к этой двери открываете дверь, а там госслужащий. Вы понимаете, никто не заинтересован в вашей смерти, если вы один из, ну, вы живете в государстве, да? Так вот там госслужащий. Зовут его инсулин. Инсулин, здравствуйте, доброе утро. Привез вам немножечко глюкозы и вы его прям расцеловали потому что вы, он вас спас от неминуемой смерти забираете у него охапку глюкоз и бросаете в камин Фух, спасибо тебе большое все сразу тепло светло в комнате вы садитесь вы уже сначала оделись конечно потом снимаете с себя эту одежду потому что вам уже реально тепло и очень светло и все вы успокоились стресс позади и вы читаете какую-нибудь книжку через 20 минут хозяйка доехала до своего рабочего места дело в том что инсулин похватал всю глюкозу которую она после бутербродов дала в кровь быстренько позапихивала по клеткам и в крови крови опять пусто глюкозы очень мало вот и она эта хозяйка доехав до своего рабочего места чувствует э, дикий голод потому что уровень глюкозы в крови резко снизился а так нельзя потому что вдруг головному мозгу клеткам головного мозга экстренно нужно будет решить какую-то задачу и нужно какое-то количество глюкозы поэтому хозяйка чувствует голод и она начинает что обычно в офисах есть водится я общаюсь с девочками по всему миру вот и одна девушка и все я никак не могу ее забыть ну и зачем мне ее забывать это она представить как валюшка валюшка Но на самом деле валентина а, кузнецова это всемирно известный а, а, сейчас скажу это профессор Калифорнийского университета, всемирно известный ученый, вот, который занимается различными разработками по здоровью, в том числе по метаболическому синдрому и так далее. Так вот, она говорит, Лена, вот у нас такой университет, мы занимаемся здоровьем, но у нас вот такие лотки, где постоянно конфеты, какие-то чипсы, какие-то печенье и так далее, то есть огромное количество углеводов. И, конечно, ты работаешь это в свободном доступе, и чай, кофе в свободном доступе. Ты работаешь и съедаешь тонны вот этого. И вот наша девушка, допустим, она вот тоже в таком замечательном офисе работает, она садится за компьютер и давай жевать. Тонны глюкозы приходят, приходят, приходят в кровоток. Инсулин хватает эту глюкозу и тащит в клетку. Теперь вы опять, клеточка, вы опять э, уже в расслабленном состоянии читаете э, какой-нибудь захватывающий роман. Вам тепло, светло и главное, вам этого тепла и света хватит до следующего утра. И вам уже не нужна энергия. И вы такие расслабленные тук-тук, опять кто-то стучится. Вы идете, нехотя уже открываете дверь. Ты кто? О, инсулин. Инсулин. Ты же у меня уже сегодня утром был. Инсулин, говорит, был, но мне еще нужно спрятать какое-то количество глюкозы. Возьми, потому что глюкоза в крови травмирует. Возьми, пожалуйста. В клетку, если ее спрячу, она никого не будет травмировать. А снаружи будет. Ты что-то что? Ну куда? У меня же евроремонт. А помнишь, как тебе плохо было утром? Ну-ка давай, дай мне ключ от твоей клетки, а я тебе просто аккуратненько сложу вот эти поленошки вот на эту красивую подставку. Завтра утром проснешься, а у тебя уже есть. А, точно, классно. И она отдала ему ключ от своей клетки. Зря она это сделала. Она занимается своими делами, а инсулин таскает, таскает, таскает, потому что еще обед, еще ужин, еще ночной дожор. И в конечном итоге, в конечном итоге, клетка говорит хватит, миленький. Ты у меня уже всю клетку заставил, мне негде ходить. Я вынуждена набрать эту глюкозу и из нее делать жир. Я ожирела, я себе не нравлюсь, отстань. И в конечном итоге она начинает ломать дверные проемы, чтобы инсулин... Ее ключом не открыл ее клеточку. Но эта задача я вам расскажу уже завтра. Это уже поломка, это называется инсулинорезистентность и сахарный диабет. А пока мы остановимся на том, что передозировка углеводов приводит к отложению жира. И кто еще не понял, я сейчас вам ну, да -да, объясню эту ситуацию. Итак, не так страшны сладости, мы все с вами нормальные люди. Целый день не будем есть глюкозу, фруктозу и заедать столовым сахаром мы с вами нормальные люди нас нельзя назвать не людьми но мы можем целый день точить углеводы целый день есть углеводы и думать что с нами ничего не происходит возьмите сейчас любую упаковку которую у вас есть на кухне это макароны могут быть это может быть гречка это может быть рис и посмотрите оцените в 100 граммах вашего риса сколько грамм углевода. 100 граммов вашего хлеба напишите мне в чат сколько грамм углеводов и я вам так скажу каждые 15 грамм углеводов это примерно одна столовая ложка глюкозы вам в кровь Да, через желудочно-кишечный тракт но точно в кровь вы это должны понимать и вы можете посчитать сколько столовых ложек глюкозы вы себе подаете в кровь регулярно и тогда вы ответите себе на вопрос почему вы себе не нравитесь в зеркале почему вы кормите свою семью таким образом, что все уже полные почему вы сделали так что у вас уже ненормальное артериальное давление и знаете что у мамы после того как вот у нее она располнела и было высокое давление потом еще диабет присоединился и вы этого боитесь сразу скажу что в 100 граммах готовой пиццы 20 грамм 22 грамма углеводов а обычно пицца 30, 300 грамм то есть 66 грамм углеводов это 4 столовые ложки сахара в кровоток вообще кто, кто вот как-то вот а для кого эта информация прям вот немножко шокирующая. прям выпью воды Я хочу, чтобы вы поняли, 1 столовая ложка сахара, это 15 грамм углеводов, углеводов на вашей этикетке. А, а, да, а если вы загребете одну чайную ложку сахара, с чем же это сравнить? Это 5 грамм углеводов на вашей этикетке, чего угодно. Вот, ну и давайте теперь разберемся. давайте теперь разберёмся. Итак, как только глюкоза появилась в кровь? Быстренько-быстренько. Ну, вы съели что-то очень несладкое. Ну, не знаю, лапшу какую-нибудь. Вот, съели эту лапшу, даже если она соленая была. Вот наши пищеварительные ферменты заработали, глюкоза пошла в кровь и тут как тут инсулин. Инсулин стрессовый гормон. Он работает очень быстро, он повышает артериальное давление, он делает человека слегка агрессивным. Вот инсулин хватает глюкозу, запихивает по клеткам. Если в клетке сегодня не нужна энергия, клетка из этой глюкозы сделает жир. Поэтому, когда вы кушаете несладкие вещи, вы все равно получаете глюкозу в кровоток, а из передозировки глюкозы начинается образование жира на всех целлюлитных местах. Вот и все. Для тех, кому это вот прям нужно, знаете, вот мне всегда нужна схема. Потому что когда я вижу схему, я тогда действительно понимаю: о, да, это была не просто сказка. Бахтина не выдумала эту сказку. Нет, точно! Я беру глюкозу. Это клетка, это уже клетка, цитозоль это уже клетка. А в клетке происходит гликолиз бескислородный, это вам не нужно. И образуется пируват, тоже вам не нужно. Но этот пируват может проникнуть внутрь самого, ну, это не самое ценное, что есть в клетке, внутрь камина. Вот, внутрь камина. Пируват идет внутрь камина это митохондрия. И если митохондрия решила сделать энергию, потому что клетка нуждается, все хорошо. Будет свет, интернет, тепло и так далее если клетка говорит мне не нужна энергия у меня и так камин пылает если вы еще бросите глюкозу в камин вы сожжете мне клетку вы совсем ненормальные да тогда этот ненужный цитрат возвращается в цитоплазму то есть в саму клеточку и из него быстренько делает холестерин можете написать мне троечку у кого высокий холестерин Страх, что это будет атеросклероз, страх, что это будет инсульт, что это будет инфаркт и все такое. А доктор, видя ваш высокий холестерин, вместо того чтобы ограничить вам глюкозу крахмалистые продукты, он вам назначает статины. Троечку поставьте, кого я заловила прямо сейчас. Друзья, я забыла эту схему. Я врач, акушер-гинеколог. Я очень хорошо училась в институте. На все пятерочки у меня нет ни единой четверочки. Но я не помнила эту схему и я была как все а как все хватит жрать жирное тогда и холестерин будет нормальный вот это вот как все хватит жрать жирное тогда и перестанешь трясти жирами вот это как все а это не так это вообще не так ни разу совсем не так и получается что все наши знания нужно перевернуть а когда мы это сделаем вы получите идеальные тела, просто идеальные и все, на всю жизнь идеальные. Один раз надо научиться правильно питаться, один раз правильное питание нужно принести в семью, и у вашего мужа отпадет живот, который за, э, мешает ему сексом заниматься вообще-то. Я уже не говорю о том, что ограничивает количество его прожитых лет на 15 лет, на 15 лет, друзья. Ладно, холестерина не боитесь? Ну, бойтесь тогда триоцелоглицеридов. Вот жирная кислота и синтез триацилглицеридов, Ну, три это тоже жиры. Вот это если вы не потратили эту энергию. Понимаете, в чем дело? Поэтому мы с вами хитренькие, есть нехитренькие люди. Как только захотел есть, значит... Не тормози, с Сни. То есть это люди, которые ведутся на рекламу. У, бананчик, тюнкунькунькунь. -тю -тю. Съел бананчик, через 15 минут опять что-то хочет. О, Снекер, Снекерс, слопал сникерс Слопал сникерс, много глюкозы пришло в кровоток, много инсулина, бим-бим-бим, все по клеткам, опять пусто в крови, опять через 15 минут чувство голода, опять надо чем-то докинуться. Пошли суши съедим, не сладкие ведь, пошли суши съели, пошли в пиццерию, пошли в пиццерию, и целый день человек, видите ли, питается, целый день он вызывает инсулин, целый день излишки сахара превращаются в новый и новый жир, набор веса и болезней. Как поступают люди с высоким интеллектом по здоровью, они голода не допускают. Все мои девочки, кто в системе старости нет, питаются буквально по часикам. Завтрак, обед и ужин. Если пока не могут без перекусов, хорошо, тогда с перекусами. Но люди, которые системно питаются и понимают, как построить свою тарелку, потом от перекусов, ну, они сами отпадают от перекусов, и остаются на трехкратном питании, иногда ну, я расскажу вам, это уже в системе старости нет. переходит на двухкратное питание, но это только с разрешения организма. Вы не можете сами перейти на двухкратное питание, только с разрешения организма. Итак. Мы с вами, кто похитреет, да, выбираем продукты, которые содержат не крахмалистые сложные углеводы, но ими не наешься. Поэтому следующим пунктом, который я вам дам, это будет обязательно вот строительный материал. Мы поговорим о белке. Это такая пища не вызывает инсулиновой реакции, соответственно, организму деваться некуда. Он говорит, бахтина. Но ты мне всегда давала 2 тонны углеводов, а теперь стала почти, ну там, не знаю, полтонны углеводов даешь. Откуда я буду брать энергию? А я, а я ему говорю, миленький, ты посмотри, хочешь, я разденусь и покажу, как ты выглядишь. Ты посмотри, у меня здесь лишнее, здесь, тут целлюлит, живот висит. Да что так нельзя? возьми вот то что на откладывал извини я была не права неправильно пыталась но возьми те жиры которые на откладывал и зажги их там же куча энергии ты для чего их откладывал потому что ты архивировал энергию смотрите глюкоза это глюкоза это сколько-то энергии при сжигании одной глюкозинки 36 молекул энергии но организм может заархивировать это в виде гликогена там больше энергии это хорошо а может заархивировать, еще ужать архив в виде молекулы жира. Одна сожженная молекула жира 146 э, э, э, э, молекул энергии Т. И тебе будет, э, мне будет хорошо снижение веса объемов, тебе будет хорошо, потому что нормальное весоростовое соотношение не будет разрушаться суставы, ты никогда не зайдешь в сахарный диабет э, э, второго типа, и ты будешь всегда очень круто выглядеть, и жить будешь на 10-15 лет дольше даже мозгу будет лучше работать потому что когда мы запустим липолис то будут образовываться кетоновые тела которые очень любят кушать головной мозг ты так будешь круто соображать у тебя улучшится настроение у тебя уйдут панические атаки у тебя а, ты захочешь учить следующий а, иностранный язык все это будет все это будет только запусти этот липолис пожалуйста! Вот так вот, слушайте, если вы так начнете разговаривать со своими клеточками и обеспечивать их всем, что надо, у нас у всех очень хорошие перспективы. Мы станем последним. А, наше предыдущее поколение станет последним, которое постарело, а вы уже стареть не будете. Хватит этим заниматься, если этим можно не заниматься липолиз липолиз да ведь тут девочка красивая украиночка молоденькая девочка анастасия давно это было я только начала начинала заниматься это буквально первый первое сравнение до и что получилось буквально первое вот и а но ну, это разница между фотками это лето это зима она просто преобразилась она отдала 25 килограмм лишнего веса муж перестал ее отпускать куда-либо потому что ну красавица когда полненькая ну ладно и ходи куда угодно вот все равно вернешься да а когда она точеная фигурка двое деток а, в общем там вот такая вот ситуация. Стала сидеть дома, короче. В общем, я хочу обратить ваше внимание, что сахар повсюду, особенно промышленные напитки, друзья, никогда наша пищеварительная система не будет готова к таким количеству, такому количеству сахаров, как в промышленных напитках, в промышленных печеньках, а там не только там из травмирующих моментов не только сахара. Природа готовила нас немножечко к другому количеству углеводов, в том же банане, в том же яблоке и так далее. И то селекционеры постарались. И, слушайте, сейчас яблоко не дичка, да. Сейчас яблоко такое, что стекает по локтям и очень сладкое. Вот, кетчупы всевозможные содержат просто невероятное количество сахара. Это хуже, чем... Как же это называется? варенье забыла просто я не ела варенье уже лет 20 наверное вот посмотрите ну, мороженое понятно оно должно содержать сахара но ну, в нем какое-то количество сахара есть но если вы зайдете в starbucks и купите карамельный напиток то ну не знаю вот одним карамельным напитком можно покрыть свою потребность в углеводах если медленно давать на три дня на три дня Поэтому, друзья, вот вы начинаете писать, что была на двухразовом питании, еще больше набрала вес, потому что постоянно хотелось есть. Я вот знаете, о чем должна сказать? Самый болезненный вопрос, когда я говорю об углеводах, остановить углеводные качели. Мы это начинаем в системе старости нет буквально сразу. И начинать нужно с завтрака. Я вам просто объясню, почему углеводные качели. Вы кушаете таким образом, что уровень сахара перескакивает через вот эту вот верхнюю границу нормы, которая называется 5 5, сразу после еды. Может и не перескакивать, потому что инсульт еще ну, как бы, хорошо работает и не позволяет, но он стремится перескочить эту верхнюю норму. Когда вы дали 3 тонны сахара в кровоток выделяется примерно три тонны этого инсулина инсулин хватает для того чтобы схватить глюкозу и запихнуть по клеткам но чем быстрее вы повышаете уровень сахара в крови тем быстрее инсулин снижает уровень сахара в крови потому что все по запихал по клеткам да так быстро что когда очень быстро падает уровень глюкозы в крови замечается вот тот самый голод который вы говорите жор который вы говорите пытка который вы говорите знаете это ломка. Люди говорят, это даже не жор, это не пытка, это ломка. Я не могу, я взрослый человек с двумя высшими образованиями, но я не могу устоять, мне нужно пойти и сожрать что-нибудь углеводистое, иначе меня плющит, колбасит, руки трясутся, чувство страха смерти, везде холодный пот сползает по моей спине, а мне надо работать, поставьте четверку про кого я сейчас вот это рассказала, это миленькие мои, вы гипуете. А если вы гипуете, вам систему старости нет, потому что нет лечения от гипуете. Есть здравый смысл от гипуете. От вот этого падения уровня глюкозы в крови называется гипогликемия. И выхода другого нет. Вам придется разобраться со своей тарелкой, со своим рационом. Иначе это гипование перейдет в инсулинорезистентность, скорее всего, вы уже там, а потом в сахарный диабет второго типа. А как заканчивают люди с сахарным диабетом второго типа? Я не хочу пугать, то что у вас у всех сегодня будет возможность, в общем, прокачаться на эту тему. Пугать не хочу. но сахарный диабет второго типа, это можно дожить без зрения, это можно дожить без почек. самом мучительный вид смерти – это смерть от хронической почечной недостаточности или без ножки. Просто гангрена. Вот. И это метод лечения. Ладно. Это я первое вам хотела сказать. Первое. Смотрите, друзья. Есть такая пирамида масло. Кто знает пирамиду масло, это пирамида человеческих потребностей. Сначала в базовой потребности, потом в безопасности, потом еще и в конечном итоге до предназначения доходишь. Я знаю, что вы все знаете. Так вот, я взяла и составила пирамиду потребности тела. И я вам сейчас сказала вот то, что вы хотели от меня услышать. Как сжечь жиры. Я вам вот это сказала. Но это не основная базовая потребность. Видите, она у меня ступень номер три ступень номер три но нам еще кучу дел нужно сделать до третьей ступени до тех пор пока я вам расскажу как строить рационную я раньше еще расскажу но вы поймете что то что вы полные это не самая большая беда самая большая беда это когда свободная глюкоза в крови и на нее не хватило инсулина вот это самая большая беда и вот это вот третья ступень плавим жиры то есть я создала фактическую пирамиду потребности организма что вы ему должны обеспечить чтобы он выглядел на 25 чувствовал себя на 25 бегал как в 25 хотел как в 25 видел как в 25 нюхал как в 25 и вот это вот все все вам потому что что вы этого достойны а теперь внимание друзья шапки профиля шапки профиля и под этим видео есть одна единственная ссылочка ну их там много, но вот, а, вот это вот есть. Называется «Революционная система старости нет». Я сейчас вот этот блок информационный закончу, потом мы пойдем поймем, из чего себя строить и так далее. А вы пока изучите. Ну давайте я вам покажу. Потому что сегодня а, ну, в течение трех дней у нас действует большие скидки на систему старости нет и мы приглашаем новых студентов смотреть вот это наше сегодняшнее общение революционная система старости нет можете нажать еще оплата 3, 3 ступени купон скидки мышца. сейчас расскажу что с этим делать если хотите на 6 ступени сосуд если хотите но ну, это не годовой курс а 9-месячный курс купон кровоток а ну-ка давайте проверим нажмите на эту ссылочку кто хотел как попасть да вот и вот, вот приглашающая страничка просто возьмите и проштудируйте ее. вот это вот кратенько что там в системе старости нет мое видео Вот это вот пирамида потребностей человеческого тела и вот это наши сегодняшние цены хотите попробуйте просто одну ступенечку она стоит 2 500 если разделить на 21 день почему 21 день 21 день мы а, формируем а, привычку за привычкой нулевая привычка 21 день первая привычка 21 день и вы от нее никуда не денетесь вы просто привыкнете и влюбитесь в этот стиль жизни хотите попробовать это знаете на 2 500 если поделить на 21 день это получается примерно стоимость одного очень качественного зернового кофеечка. вот вы утречком просыпаетесь готовите себе какой-нибудь напиток и мне можете такой же напиток приготовить включаете мое видео пятиминутное и слушайте меня прям с утра и что-то в течение дня чуть-чуть поменяли окей все и так все 21 день это вот по ступенчатая плата на без, без всяких скидок а вот смотрите если вы решите ступень по нагрузке взять ступень по белку и до переваривания ступень по воде вот три ступени Тогда вы попадаете, ну, вы все, все равно попадаете в чат с кураторами, и в первом случае во втором. Я отвечаю на вопросы, я не только по вторникам отвечаю, по четвергам отвечаю, по воскресеньям на вопросы отвечаю. Вот ну вот вот три ступени если вы хотите использовать шесть ступеней то еще получайте женское здоровье журнал очень красочно очень красивый очень полезный я его писала и студенты мои помогали мне его писать чат с кураторами вот и конечно я очень всех приглашаю запуститься в долгую на 9 месяцев все 12 ступеней 12 ступень в подарок от меня журнал женское здоровье в подарок тоже чат с кураторами вот таким вот образом смотрите как это делается допустим хочу все 13 ступеней ваша задача ваша задача очень качественно заполнить вот эту вот анкетку потому что если вы ошибетесь в номере телефона и в почте мы вас не найдем вы оплатите но мы вас не найдем и вводите купон скидки Ага, 19 тысяч триста тридцать но это дорого давайте я введу купон скидки кровоток могу я ввести его да могу Видите, уже 17 тысяч. Вот так вот это работает. Вот так вот это работает, окей? Все, теперь не отвлекаясь иду дальше. Только я. Не отвлекаюсь иду дальше. Только единственное, я включу, чтобы э, э, смотреть, что у нас по заказам. Мы не можем взять много людей, потому что у нас. Э, ну, знаете когда очень много людей приходит в чате там некоторое время небольшая неразбериха поэтому мы время от времени вот как бы потоком запустили новых очень желающих очень желающих студентов и вот мы их адаптируем, у них идут уже результаты. все, все успокоились, тогда мы можем пригласить новых студентов. Так что присоединяйтесь, присоединяйтесь. Так, а мы идем с вами дальше. Если мы разобрали с вами а, историю про углеводы, я вижу, что многим она легла на душу, Тип, да, теперь я вам прочитаю буквально одну а, один такой результатик. Он мне очень нравится, потому что он с фотографическим проявлением. Видите, девочка, она, она так яковлева ей всего лишь 40 лет она красивая и до до, до программы была красивая но скорее всего у нее были какие-то желания по фигуре так очень миленько, но я почитаю по итогам 0 -5 ступени общая потеря сантиметров 65 сантиметров это больше полметра на лимфодренаже это пятая ступень почувствовала легкость как будто из меня вышло много ненужного на лимфодренаже стало э, гораздо меньше пигментные 5 на лице на лимфодренаже ушли отеки с лица не думала что они были лицо стало рельефным про общее достижение я наркоша не для ни дня без спорта давление головная боль что это мой размер S, 44 в талии минус 10 сантиметров в животе минус 12 сантиметров ножки стали стройный как 25 А что там это я не поняла. Четыре касания. А, четыре касания. Знаете? Дырочка между промежностью и и бедрышком над. Ну, если бы можно было задать юбку, я вам показала бы свои четыре касания. Над коленкой, под коленкой и там, где щиколотка, да? Четыре касания, это восхитительно, это восхитительно. Люблю, ну, питание, ну, это низкоуглеводное, с ним так легко, сладости, гадости, не ем и не хочется. Прокачиваю тело, за период отдала 4 килограмма жира, накачала 2 килограмма мышц. Это так, как у меня получилось. Почему у меня получилось всего лишь 4 килограмма лишние, я отдала, да? Но тело полностью перестроилось и оно стало более мышечным, потому что я постоянно занимаюсь мышечной массой, постоянно сжигаю жир. Вот Наташа тоже так делает, потому что это наша методика. Мы идем самым сложным путем. Самым легким путем можно было бы, знаете, как пойти? Я бы у вас отключила питание и все. Не, не даю питание, вес уходит за счет жира, вес уходит за счет мышц. Классно, классно. Всё. Что такое? Что это за звук, друзья? Это заказы. Этот звук это заказ. Спасибо за ваше э, участие в себе и за ваше доверие идем дальше так вот и при этом смотрите можно отключить питание и терять и мышцы и кости и коллаген и жир и тогда классные будут результаты по весу и по объему будут классные результаты но вам не понравится а мы идем сложным путем мы уменьшаем общий вес за счет жира но при этом повышаем Вес мышечной, костной и коллагеновой ткани. И девочки становятся красивыми, мальчики становятся красивыми. Вы видите, вы видите профильный снимок, как поменялся, невероятно. Так, в общем, цвету наслаждаюсь жизнью, каждый день благодарю Бога за встречу. Ну за встречу да спасибо чату за постоянное вдохновение в поддержку это кому сказала наташа спасибо чату девушки потому что я должна вам сказать что групповая динамика это очень важно может быть это самое важное но мало, мало ли умных людей каких-то которые умеют делиться информацией, типа меня но я считаю что моя самая главная Догадка, вот знаете, есть умные, мудрые люди, которые знают, что, извините за такую аналогию, она некрасивая, что человек, который перестал использовать алкоголь, он всю жизнь находится под угрозой срыва. Он всю жизнь вынужден прибегать к чьей-то помощи. Он всю жизнь должен себе объяснять, почему не надо браться за следующую рюмочку, да, потому что ну, к чему это может привести. И очень хорошо работают вот такие вот групповые, групповые группы, их называют группа анонимных алкоголиков. Да? Вот. Но эта технология. Это технология, которая работает безошибочно. И поэтому мы создали чат. Все девочки, которые мальчики хотят стройнеть, которые хотят уходить от заболевания, они попадают в этот чат, и да, у нее произошел срыв. Да, она об этом не написала. Но соседняя девочка, которая сорвалась, взяла, пошла и в пиццерию наела спицы и еще сушами заела. Она написала об этом, девчонки, мне так стыдно. Я вчера вот это съела, у меня сегодня отеки и плюс 2 килограмма веса. А мы набросали ей разных разных. Да, все нормально, у меня также было, теперь такая касается. Ничего, ничего. Ну, в общем, это групповая динамика. Поэтому такие крутые результаты. Вот если бы я взяла просто Наташу яковлеву и вела бы ее. у меня бы классно получилось, если бы она была очень талантливая а так я могу взять любого человека талантливо в плане здоровья, не талантливого в плане здоровья и я точно знаю, что у каждого получится потому что что групповая динамика вот это то что мы используем и то что работает и я прям вообще очень счастлива. Итак, второй пунктик, я сегодня три пунктика самых главных расскажу по весу, да, второй пунктик, когда я вижу девочку, которая полная, я у меня в голове, не недокорм, недокорм, у меня в голове, в голове боже, ее надо накормить. Когда я встретилась недавно, с, у нас много встреч нутрициологических, и вот подходит ко мне девушка такая, крупная девушка, и мне припоминает это, эту фразу. <coughs> ну что, Лена, смотришь на меня и думаешь, не, да, кор, не, да, кор, да, я так думаю. Вот, на картинке нарисовано, что полная женщина, видимо проглотила с себя тоненькую, то есть она внутри тоненькая, просто много внешних наложений, и при этом она заглатывает в себя дополнительную куриную лапку. Тут не куриную лапку она заглатывает, она бутерброд помещает в свой рот, или кока-колу пьет, или булочки она же так хорошо печет, или печенюшки Вот это. А по куриным лапам вообще по белку у нее недокорм на самом деле. Недокорм, друзья. Смотрите, когда мы работаем с жирами, то есть мы фактически работаем с углеводами. Мы тумблер по углеводам подкручиваем. Но если я почему а, не, не, не первая ступень, не нулевая ступень разборки по углеводам. Потому что если я у вас отберу крахмалы, которыми вы сейчас наедаетесь, то вы останетесь просто голодными. Мне сначала нужно что-то другое вам нужно дать. Понимаете, а что другое? Это базовая компонент питания. Это то, из чего строятся ваши мышцы, ваши кости, ваши связки, ваши ферменты, ваши гормоны, ваши антитела. И это называется белок. Поэтому с него мы начинаем. Потому что все, что вы делаете в течение дня в плане питания, это вы делаете для того, чтобы построить вашу биологическую мембрану. Напоминаю, биологическая мембрана ⁇ это двойной забор от окружающей среды внутри клетки, от органелы, например, от митохондрии и ее окружающей среды. Двойной забор жиров, липидов. Вот один забор а вот второй забор и кое-где встроены молекулы белков которые работают как каналы как воспринимающие рецепторы внутренние внешней среды еще один заказик еще одна девочка пошла э, убирать лишний вес или выкарабкиваться из недостатка веса молодец так вот если вы кушаете но мембрану не строите, мне просто жаль. Вы просто тратите свое время, свои деньги, кулинарные способности для того, чтобы себя самоубивать. Это самоубийство. До этого момента это было самоубийство неосознанное. С этого момента, друзья, это уже осознанное самоубийство. Потому что когда каждый раз теперь вы будете смотреть на свою тарелку, у вас будет вопрос, а сколько здесь белка? А Я могу это посчитать? А я вообще могу переварить этот белок ну там с белком много всяких нюансов поэтому мы его рассматриваем на первой ступени это очень важно а я вам пока покажу самую элементарную элементарней некуда самую элементарную биохимическую реакцию когда мы берем глюкозу и сжигаем ее в цикле крепса. я уже о ней говорила об этой реакции смотрите какая легкотня всего лишь, чтобы глюкоза превратилась в углекислый газ и воду, требуется всего лишь полдюжины аэробных и анаэробных реакций. И вся цепь этих реакций происходит в мышце за одну десятую долю секунды. Вам нужно полдюжины ферментов, которые проведут эти аэробные и анаэробные реакции, и все они белковые. Поэтому все, кто решил стареть, можете не разбираться с темой по белку. Все, кто хочет молодеть, вы просто должны себе разобраться с темой по белку. Суточная норма, какая лично для меня, как я могу это понять, как я могу это оттестировать на себе, могу ли я это допереваривать, что мне нужно сделать, чтобы допереваривать и так далее. В конечном итоге, как мне поменять свою тарелку? Вы начнете ходить в тот же магазин, но покупать другие продукты. Вы начнете искать более качественные продукты, может быть, в других магазинах. Вы начнете дружиться с... Теми людьми, фермерами, которые делают для себя и вам продают остатки. Вы перестанете есть мусорную еду. Вот то, что у вас точно поменяется, это выбор пищи. Это я вам просто гарантирую, друзья. Почему разборки по белку у меня на первой ступени? Смотрите, это очень важно. Нулевая ступень, сейчас буду говорить, самое важное. Поэтому вы начинаете с нулевой ступени, вроде бы движение движения, да, 21 день взяли вы этот, э, этот э, эту привычку себе не взяли но вы же и ее же эту привычку на первой ступени будете эксплуатировать это движение и на второй и на третьей то есть 9 месяцев вы будете находиться в привычке движения и я буду прям контролировать все это дело 9 месяцев достаточно чтобы влюбиться в физическую нагрузку потому что я влюбилась например за 6 месяцев но я совершенно не предрасположена к физической нагрузке вы лучше меня в этом плане я уверена у вас лучше получится а вот первая ступень белок а ну-ка смотрите и на первые на вторую на третьем мы берем э, тему по белку понимание суточной нормы белка, белка белок в вашей суточной э, дозе и тащим его через все ступени. Это невозможно потом нарушить, потому что это ваша привычка. Вы почти год в этой привычке. Поэтому я, конечно, я люблю, когда по ступенечке от ступеньки к ступенечке человек доплачивает идет. Но я думаю, что кто сильно мотивирован, вам нужно прям на все девять месяцев, на все 12 ступеней идти. Потому что, друзья, я не говорю просто так: бла-бла-бла. Я всегда говорю по делу. Как устроен курс? Каждое утро новая тема в вашем смартфоне. От меня. Кратко, за 5 минут. Иногда, извините, ну, не, не, не помещаюсь. 5, тогда 20. Но больше 20 нет. От 5 до 20 минут. Но это очень целебно. Это то, что, вы знаете, вот, ну не знаю, мне кажется, я всю жизнь об этом думаю. Всю жизнь я собираю информацию. И сейчас еще дособирую, дособирую новую информацию и встраиваю ее, прям уже встраиваю в готовые курсы еще кто-то решился молодец ладно поэтому читаю вам показываю картинку да я просто утром просыпаюсь захожу в чат старости нет и вылавливаю оттуда результаты новые результаты в отдельный чат сбрасываю, отвечаю девочкам на вопросы о еще один результат с а, и более Извините, если я неправильно сказала, по-моему, это наша с вами э, фиалочка, если я вдруг ошиблась, извините. Пишет, здравствуйте, Лена, девчонки, вчера нашла вот такую фотку девятнадцатого года и решила сделать новую. Разница в размерах с 40 Элька на 36 с, а в талии минус 15 сантиметров. Она красива и в 66 килограмм. но ну, посмотрите, какая она точенная в 52 килограмма. Есть разница, есть разница. Это человек, который решил просто быть лучшей версией себя. Улучшаться с течением времени, а не, те, не как те ребята, не как то большинство населения, которое полнеет с течением времени. Она решила улучшаться. Друзья, до конца марафона, сегодня, завтра, послезавтра, работают с, скидочки. Поэтому, пожалуйста, кто хочет, я рекомендую 12 ступеней. Используйте кодовое слово кровоток. Если хотите попробовать. Все основные ступени плюс программу очищения лимфодренаж, то тогда для вас слово «сосуд». А если хотите только чуть-чуть попробовать, буквально нулевую ступень – это движение. Первую – это белок до переваривания, вот, и вторую – распаивание, то мышца, ваше кодовое слово. Пожалуйста, сделайте это. Хорошо, теперь третий навык, который принадлежит стройным, молодым, гибким, красивым телам. Это физическая нагрузка. Давайте я вам просто объясню с точки зрения, с которой вы еще не ходили. Итак, я вам уже рассказала, что есть в каждой клеточке не один камин. В каждой клетке множество каминов митохондрий, где может сжигаться, энер... сжигаться ваша пища, глюкоза или жиры с образованием большого количества энергии или маленького количества энергии. Так вот, вот они эти митохондрии. Если вы упретесь, вот мне просто задают вопрос: Лена, а можно я могу похудеть, не прибегая к физической нагрузке? Я говорю, ты начинай, а и посмотрим, как это у тебя будет происходить. Я так скажу, у меня получилось, я реально похудела. Буквально, ну не знаю, за две недели с меня слетели все эти лишние жиры без физической нагрузки, просто на низкоуглеводном питании. Да, но почему? У меня не так много было жировых отложений все-таки. И когда я тумблер по углеводам подкрутила, мои митохондрии сказали: Бахтина, а, а, а где нам брать энергию? А я им сказала: миленькие, глюкозы не будет. Извините. Я просто заметила, что это слишком большая доза для меня. Поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, теми жирами, которые а, вы уже отложили. Митохондрии сказали, окей, видимо, у меня еще было много митохондрий. Много митохондрий, на которых я сожгла лишние жиры, потому что я осозналась в 38 лет. А если вы осознались в 60 лет, я не знаю, сколько у вас осталось митохондрий, потому что митохондрии дохнут. Прям дохнут, понимаете? Они стареют. И в этом есть механизм старости. Но, к счастью, с этим можно работать. Потому что если вы запуститесь в нулевую ступень, зачем я ее поставила 21 день? Чтобы вы успели сформировать, даже если вы на одну ступень, на нулевую ко мне зайдете, у вас уже будет сформирована новая привычка привычка которая называется движение может быть 21 день для вас недостаточно поэтому ее протягиваю через все ступени она у меня нулевая она у меня обязательная и за 21 день регулярной физической нагрузки вы просто удваиваете количество своих митохондрий и в этом очень хорошая идея потому что вы перестали есть углеводы к примеру и так как клетке нужна энергия, она делает прям усилия, она высвобождает те жиры, которые она думала уже никогда ей не понадобится. То Это надо взять ключ, пойти в сырой амбар, подобрать ключ, потому что вы не помните какой, открыть амбар, а ключ еще не открывается, его нужно смазать, открыть эту амбарную дверь, куда вы... Плотно-плотно запихарили уже эти жиры и думали, что никогда не пригодится. Взять эти жиры и принести их на мембрану митохондрии, то есть в камин. Вот. А когда они сжигаются, еще и, знаете, как сырые бревна, когда сжигаешь, то еще и дым. Глюкоза, она бездымно сжигается. А вот тут прям еще это неприятности. Копать везде в клетке. Ужасно на самом деле. Но это надо сделать. Иначе эти амбары, они просто так и останутся, жировыми амбарами. Вот для чего нужна физическая нагрузка, я это еще не объяснила. Да, вы прикрутили количество углеводов, вот, но все равно какое-то количество углеводов приходит в вашу жизнь. Нельзя есть без углеводов, это вообще утопия, и это плохо, это вредно для здоровья. Поэтому мы не убираем углеводы из пищи, мы просто их разумно ограничиваем в условиях вашей физиологии. Но мы еще можем повысить энергопотребление в этой клетке, начать ею работать. И тогда митохондрия говорит, во-первых, ты мало даешь углеводы, во-вторых, ты еще начала работать, а у меня энергии нет. вот И тогда мы говорим: иди в амбар, и давай уже сжигай энергию. Вот для этого нам нужна фундаментальная физическая нагрузка, друзья. Нет митохондрий вы не отдадите лишние жиры. Много митохондрий, вы отдадите лишние жиры. Напоминаю, Одна, ну да ладно напоминаю что одна глюкозинка которая сжигается в цикле крепса это легкий путь дает 136 молекул извините 36 молекул энергии Одна триацилглицерид, ацилглицерид жирная кислота которая сжигается там же в цикле крепса дает 146 молекул энергии это очень большая разница у вас будет зашкал по энергии вы захотите купить еще одну дачу и на ней работать вы захотите пойти на танцы, вы захотите развиваться, читать, вы захотите ходить эти 10 тысяч шагов. Все у вас будет, друзья. Просто дайте возможность, потому что сейчас вы живете на подсосе по энергии. Просто энергии нет, потому что неоткуда. И кто хочет, ну, и некоторые говорят, Лен, я приду к тебе в старости, нет, с января. Я говорю, пожалуйста хоть с декабря, хоть с января, если будем, конечно, запускать. Ну, потому что везде же человеческий фактор, да. Почему нельзя ждать еще пару лет? Я никогда не говорю о точке невозврата, но вот эта точка невозврата. Когда клетка настолько нафарширована этим жиром амбарным, что митохондрии просто прилипли к внутренней оболочки клетки к мембране и вот такие вот зажатые и они уже точно не работают они старые они с поврежденной днк они не могут вам дать полноценное сжигание энергии дождитесь точки невозврата дождитесь просто будет тяжелее выгребать итак так 21 день ежедневных тренировок дают увеличение количества митохондрии в два раза больше будет в два раза больше мест куда по ночам выстраиваются жиры на сжигание и они прям пишут вы какой по очереди? 131, значит, я 132. -й. 132 -я молекула жира, которая стоит на сжигание в эту митохондрию. Как только вы проснетесь, начнете двигаться и так далее. Но это в этом тоже опасность. Вы много раз начинали, наверное, ходить или бегать, или плавать, или ходить в зал. <coughs> ходить в зал очень хорошо, там тоже групповая динамика. На групповые э, всякие танцы, на зумбу это очень хорошо. Но я, допустим, митохондрия. Я взяла одну молекулу пальмитата, сожгла, отдала 146 молекул энергии. Но еще примерно столько же энергии пошел на, на мой перегрев. Хотите докажу? Вот когда вы идете быстренько, быстрым шагом или бежите, а потом возвращаетесь, вы красный, потный и очень горячий. Вот это не вся энергия может спрятаться в молекулу АТФ. Не вся. Часть энергии просто распыляется. А если я сожгла не одну молекулу жира, а сто молекул жира? Я могу обуглиться, я же митохондрия, я могу перегреться, мой камин может просто вспыхнуть, понимаете? И вот с этим связано, что дотренированные люди начинают, а потом соскальзывают. Физическая нагрузка не для меня, я не могу. Лена, а можно перескочить через нулевую ступень и не заниматься нулевой ступень? Я все равно не буду. Нельзя, друзья, нельзя. Вы будете только в своем режиме, в своем, который вы себе можете позволить. Иначе результата не будет. Он будет такой себе, потому что вам нужно взять жиры и сплавить их в митохондрии. Поэтому нулевая ступень. У меня девочки, которые смотрели, как я создавала вот эту пирамиду Ирочка говорит, Лена: ты, ты хочешь сказать заказ. Ты хочешь сказать, что они заплатят 2000 рублей за то, чтобы ходить. Я говорю, Ира, да. Иначе никак. Друзья, поверьте мне, никак. Вообще. еще заказ. Окей. Итак, нулевая ступень. Мы а, увеличиваем количество митохондрий. Первая ступень, мы начинаем строить клетки как положено, а не так, как у вас получается. Вторая ступень, о ней сегодня ничего не расскажу, это распаивание, но вы не получите торг, тургора ни лица, ни печени, ни почек, если вы это не сделаете. И третья ступень, мы наконец-то плавим жиры, но к третьей ступени у вас будут шикарные результаты. Четвертая ступень, это все про холестерин. Друзья, атеросклероз уносит основное количество жизни и вам придется разобраться. Поэтому, кто хочет проигнорить четвертую ступень, не получится, друзья, это очень важно. Просто я не могу красиво о ней рассказать, но холестерин, его нужно прям вам выучить. Омега-3, 6, 9, на чем жарить а, и как строить биологические мембраны. И пятая ступень, это, наконец-то, программа очищения организма. Видите, мы сначала кормим а потом видите сколько ступеней чистим чтобы мы были чистые наши органы выведения хорошо работали чтобы убить всех грибов глистов и прочих инопланетян в нашем теле чтобы закрыть все дефициты и никогда восьмая ступень не покупать яда за свои деньги и кто пройдет и это вот все хотят на эстетические ступени все хотят иметь осанку королевы все хотят иметь молодое личико и молодое движение двенадцатая ступень подарок тем кто оплатил сразу все ступени это передай другому это миссия если вы глубоко серьезно хорошо меня поняли вы уже к 12 ступени всю свою семью обучили семьи своих знакомых обучили к вам уже обращаются буквально как к нутрициологу в том числе Помоги, пожалуйста. И вы можете почитать анализы, вы можете рассчитать рацион, вы можете порыться в его тарелке, вы можете все это сделать, потому что что очень глубоко понимаете, очень глубоко понимаете. Я хочу, чтобы мои студентки делали такие фотографии. Патриция 54 года, и она бразильская бабушка. Это женщина, которая не позволяет себе есть. То, что портит ее фигуру. Это женщина, которая не, э, имеет такую фигуру не потому, что она правильно ест, а потому, что она правильно ест и делает правильную физическую нагрузку в своем спортивном зале. Поэтому она красавица в 54 года, будучи бабушкой. Конкурс «Бразильские бабушки» проводится среди женщин, у которых есть хоть один внук. И я хочу, чтобы вот у нас так было. А эта Саманта, ей всего лишь 51 год. Ее тело соответствует телу 25-летней девочки. И лицо тоже, кстати говоря. Она умница, она действует по физиологии. И мы действуем по физиологии. Я вам сегодня рассказала технологию развития белковые компоненты тела. Красивое тело, имеющее мышцы, кости, которые позволяют вам держать осанку если у вас кость, съеденная молью, у вас не будет осанки. Красивое тело – это то тело, которое хорошо, красиво двигается. Для этого нам нужно иметь суточную норму белка, уметь его переваривать. Про воду еще не говорила. Физическая нагрузка в удовольствие не сверх нормы, но в удовольствие умеренное, ежедневно и разумное ограничение углеводов. Вот это технология развития красоты. Какие неочевидные бонусы получают люди, которые занимаются в системе старости, нет». Ну, вот то, что интересует сейчас всех. Смотрите, иногда вот я действительно читаю анализы людей, но я прошу сдать людей анализы не для того, чтобы они офигели, поняли, что они больны насквозь и быстренько побежали к доктору что-нибудь решать с этим. Ну, к доктору однозначно, да? Вот. Но я беру только те анализы которые, и вы сами их читаете, которые вам помогают понять, что ваш лишний вес – это уже не дело эстетики. Вот, например, зачем я смотрю углеводный обмен? Потому что вы будете ныть бесконечно. Лена, у меня нет силы воли, я все равно срываюсь на углеводы. А я спрашиваю, а какой у вас инсулин, какая у вас глюкоза, какой у вас индекс инсулинорезистентности? Я говорю, посмотрите свои анализы и оцените вы жить вообще хотите или нет сколько вы хотите жить вы с диабетом хотите жить или нет О, боже так все запущено говорите вы. еще один заказ да так все запущено потому что вы уже привыкли к лишнему весу вы с 18 лет в лишнем весе и вы не замечаете этого ваш муж полюбил вас вы с этим лишним весом а я хочу показать что вы в трех метрах от диабета и вы должны по своим анализам понимать, о, на метр отдалилась, о, еще на метр отдалилась. Я никогда не буду в диабете. И я в любом возрасте могу быть лучше, чем я была в 25 лет. Вот для этого я сдаю анализы, а не просто, чтобы поумничать. Более того, я анализы не читаю в чате. Никогда не сбрасывайте мне анализы в чат. Но в системе старости нет на третьей ступени. Я вас учу читать ваши анализы по углеводному обмену, она на четвертой ступени вашу липидограмму, потому что это знание должно быть отдано людям, это знание для людей, они должны понимать, я не могу больше так питаться, потому что я просто себя убиваю, осознанное самоубийство. Боже, а у мужа, а у него еще хуже. И когда девочка это понимает, она мне через месяц сбрасывает Лена. У меня инсулин с 24 снизился до 6. Я говорю, боже, какая молодец, золотые руки. А у мужа и у помужа результат. Понимаете? Все, у кого инсулинорезистентность стали больше 80, приходите завтра. Буду давать информацию. Так. А, а Люди переживают, Лен, а, а вдруг я не буду не успевать за тобой? Я не знаю, как за мной можно не успевать. Я вам даю пятиминутное видео. Можете его утром посмотреть, можете в обеденный перерыв посмотреть, но обязательно раз в день заглянуть в бот, он будет гореть, а, что у вас непросмотренное сообщение, и посмотрите вы это видео. Посмотрите мое видео на унитазе. Я разрешаю, я ничего не имею против. Унитаз же это ваше время, пять минут сидя на унитазе. Посмотрите мое видео. И все понимаете я уверена что моя информация зайдет глубоко в серое вещество вашего головного мозга потому что каждый день кап кап кап кап кап кап кап кап кап кап и в конечном итоге я все равно ну, я все равно перестраиваю перестрою ваш интеллект в отношении вашего здоровья у меня есть девочка которая до седьмой ступени слушала меня ничего не делала это героизм на самом деле я говорю и чё потом она говорит а на седьмой ступени когда пошло про грибы, глисты и прочие неприятности, я пошла в тот же самый магазин тем же самым путем, взяла те же самые продукты, у меня дома два сына и муж, принесла это домой и сказала, вы это жрете последний раз. И на следующий раз я уже пошла в другой магазин, взяла другие продукты и приготовила другие блюда. И что? И мои мужики не сошли с ума. Мои мужики стали строить. Лучше выглядеть и смотреть на меня влюбленными глазами, потому что, ну, как бы они не знали, что вообще такое возможно. Так, по поводу системного решения проблем. Ну, например, аллергия, да? Вот как аллергию можно вылечить? Вот, допустим, я могла, могла бы создать отдельную ступень по аллергиям. И что? Это не работает. Как мы ее можем с вами вылечить? Через физическую нагрузку повысить энергетику в каждой клетке можем? Можем. А через э, э, распаивание водный режим и ощелачивание можем? Можем. А через понимание, сколько я ем белка, может быть, это передозировка? Можем? Можем. А через углеводы перестав гликировать? Можем? Можем. А через систему лимфоочищения, когда мы помогли печени и кишечник хорошо какает? Можем? Можем. И каждый вот это Можем. Я не знаю, какой у вас механизм сработает. Возможно, у вас, допустим, механизм ощелачивания сработает и детоксикация. А у кого-то э, работа по белку сработает и противогрибковая программа. Откуда я знаю? Но у вас обязательно все сработает, потому что на каждой ступени мы решаем свой, свой комплекс проблем. Поддержка чата, круг единомышленников это ценно, я уже рассказывала, друзья. Я думаю, что это 60% успеха. 40% успеха это то, что я вам даю информацию, а вы умничка. Вы эту информацию каждый день просматриваете. А 60% это то, что вы можете общаться в кругу единомышленников. У нас уровень интеллекта в чатах зашкаливающий по здоровью. Уровень интеллекта по здоровью зашкаливающий. Друзья, это я не знаю, где еще такое можно найти. Прям выпью воду. Так, почему-то так важно. Сорвалась, расскажи и иди дальше. Почему это так важно? Я дарю подарки, друзья. Вы в системе старости нет, а я дарю вам подарки за то, что вы с успехом проходите нулевую ступень своими результатами. Первую, вторую, третью, и вы еще собираете подшивку подарков. А это журналы старости нет. Красочные. А, крутые подарки. А можно вернуться, к, допустим, вы уже на 12 ступени, но вы что-то там забыли про углеводы. Можно на третью ступень вернуться переслушать? Можно. То есть вся информация с вами. Очень ценно, что вы меняете семью. Вы не только с собой работаете, но вы спокойненько только берите за них очень нежно. А то мужчины очень плохо относятся к резким переменам. Их надо прямо готовить. Но у вас муж будет прогрессировать иногда быстрее, чем вы. Некоторые девочки говорят: Лена, я знаю, что все верно, я знаю, что все правильно. У моего мужа уже офигительные результаты. Минус 10 килограмм снизилось давление, нормализовался холестерин, перестал храпеть по ночам. Опять ну, либидо и все такое. А у меня нет результата. Я говорю: спокойно, вам просто нужно дольше, больше времени. Вы видите на нем, что у вас результат тоже будет. Это очень круто. Вот, комплименты последователи студенты ваши ваши поклонники новые восхищенные взгляды мужа на вас а ваши дети будут понимать старости нет потому что у моих родителей шикарный гены которые они передали мне вот вот это не бонусы бонуса системы друзья скидки напоминаю где взять скидки я не знаю прописано они на сайте или нет наверное надо перезапустить сайт Потому что я не увидела, честно говоря, что они прописаны прямо на сайте. Сейчас перезап перезапущу и покажу вновь. Сегодня, завтра, послезавтра действуют эти скидочки. И еще раз говорю, где это все взять, друзья. Вот наше сегодняшнее общение, вот так. Вы идете под это общение и первое, видите, революционная система старости нет. Нажимаете. И заодно так три ступени значит будет мышца купон скидки 6 ступени значит сосуд для ступени значит кровоток все идете на вот эту страничку которая у меня слабенько открывается и вы все это дело читаете когда дочитаете выбираете сколько ступеней вы хотите нажимаете купить допустим 6 ступени вставляете свой купон скидки и цена меняется вот хорошо так, что я вам еще хочу сказать наверное у меня что-то Да, леночка сыпучкина врач стоматолог и просто шикарная девушка миленькая но буду читать а, вторая ступень она закончила вторую ступень у меня результаты супер во-первых моя физическая нагрузка можно сказать я, я сдала экзамен так случилось что приехал мой одноклассник он не был в городе со дня окончания школы конечно мы пошли гулять да, а могли бы сесть в ресторан. А девочки, которые в системе старости нет, не сидят в ресторанах, они идут гуляют. Ну ладно. Я хожу, не устаю, а он все время просится посидеть на лавочке. Пока он сидит, я вокруг побегаю, сделаю фотки с красивой осенью. Вот, девочки, как я увидела старость. Мы, с вами, а мы ведь с ним ровесники. Во-вторых, вода. Я поняла, как, правда, она у меня особо не задерживается. Мои весы по-прежнему показывают недостаток воды. Следующее. Питание. Несмотря на то, что мы вчера кушали и дома, и в кафе, научилась так выбирать себе еду, что мой вес на утро не подскочил и вообще сначала нулевой ступени снизился на 1,6 кг. Девочки, я уже увидела на своих весах цифру 73, правда, большим с хвостиком. А Объемы сильно ушли в талии. 3 сантиметра одежда стала на мне болтаться, ну конечно энергии прибавилась, продолжаю идти дальше. Вот, ну и посмотрели фотографии, да, очень видны, смотрите, мы бьемся за объемы, сантиметры это важнее, чем килограммы, каждый потерянный сантиметр намного важнее, чем каждый потерянный килограмм, килограммы тоже важны, они тоже будут уходить вот а теперь то что я обещаю я вам сейчас 10 э, вариантов набросаю потому что иногда человек не может принять решение надо ему в систему старости нет или ему не надо в систему старости нет хочу вам помочь принять это решение кому нужно в систему старости нет первое друзья у кого талия больше 80 сантиметров просто берите сантиметровую ленту мерите свою талию самое узенькое место если она больше 80 вам думать не надо мы создали вот не знаю, если бы медицина как-то я не хочу чтобы она обратила на нас внимание потому что это в основном карающий орган Медицина это как карающий все-таки орган вот но когда я пыталась ну, как бы понять, как можно помочь человеку с сахарным диабетом, или помочь человеку, у которого разрушаются суставы, или помочь человеку, у которого бронхиальная астма, я видела, что его нужно, я, я видела, что если бы я с ним жила, то я бы его вытащила но я не могу с ним жить, потому что это для меня чужой человек, я с мужем со своим буду жить, да, вот, но тогда что? Тогда нужно создать какую-то такую систему, я думала, может быть, это система образовательная или система общительная. И вот у нас получилось создание образовательно общательной системы. Да, мы принимаем разных людей, у кого-то диабет, у кого-то суставы, кто-то молодой, здоровый, красивый, но смотрит на маму, бабушку, только не это, только не это, только не это, вот не это, можно вот только не это, все что угодно, только не это. Вот, понимаете, вот такой человек, да, и мы для них создаем среду для общения. Образование плюс общение. И это срабатывает. Если бы мне кто-то сказал, что, бахтина у тебя будет филигранно получаться выводить людей из метаболического синдрома, я бы сказала, ты вы чего, серьезно? Из метаболического синдрома у меня? У меня нет. Я никогда не, не буду заниматься весом. Никогда не буду заниматься талией, потому что это уйма работы, я бы тогда сказала, если бы мне еще об этом сказали 20 лет назад. Девочки, у кого талия больше 80? вам не надо думать вот думать команды не было просто возьмите и нажмите кнопочку как мне в нее попасть сейчас еще раз покажу елена норман спокойно сейчас покажу но вы также догоните сейчас своего мужа и померьте ему талию и если вы так его раскормили что его талия больше 96 сантиметров а у вас нормальная, то пойдите в систему старости нет ради того чтобы ваш любимый человек прожил с вами никак у всех женщин 15 лет доживаем без мужиков, а прожил с вами весь ваш срок. Это нормальная идея? Посмотрите статистику. Посмотрите статистику. Мужчины на 10-15 лет меньше живут. Вы этого хотите? Или вы хотите с, любым, с любимым человеком всю свою жизнь прожить, а он с вами? Ведь женщины, они абсолютно, ну, иногда не приспособлены. Ну, не все, конечно, да. Я знаю женщину, у которой умер муж, она говорит, Лена, я настолько, я, оказывается, не знала, что мобильный телефон надо пополнять. Всегда делал муж. Я не знала, где наши деньги. Я не знала, что у нас есть где-то там недвижимость. Ну, как бы я была не в курсе. Но я всю жизнь прожила с этим человеком. Вот, но у меня были другие задачи в семье. То есть для женщины это обвал какой-то такой, да. Сделайте так, чтобы вы прожили всю жизнь вместе. Девочки, у кого высокое давление или скачущее, мальчики, у кого высокое давление, если у вашего мужа высокое давление, слушайте, ну по давлению у меня как-то вот вообще я себе не верю, друзья, я ну как бы Ой, есть люди, которые, нутрициологи там, которые понтуются как-то, не знаю, кейсы какие-то показывают и так далее. У меня гордыни нет вообще в отношении здоровья. Знаете почему? Потому что это такое хрупкое равновесие. И я знаю, что менять нужно чуть-чуть. И смотреть, пока новое равновесие будет. Чуть-чуть, только чуть-чуть загордился. Все, сразу обратку получаешь. Но я до сих пор не могу привыкнуть, насколько эффективна система старости нет для борьбы с артериальной гипертензией. Друзья, это же просто невозможно. Смотрите, вот девочка, у нас 1.08 в системе, и вот сейчас, что это такое, 10 месяц, да, 10 месяц, она начинала 150 на 105 артериальное давление, а сейчас у нее 130 и 90. Посмотрите, как сползает медленно. Но оно же сползает все у кого высокое давление друзья хватит изнашивать свои кровеносные сосуды если не хотите доиграться до инсульта инфаркта пожалуйста займитесь собой девочки мальчики у кого высокий сахар крови вы можете быть лучше вы можете меньше белков своих травмировать вы можете дольше жить и вы можете не дойти прожить сто лет и не дойти до а, ампутации до э, почечной недостаточности и до слепоты. Я хочу, чтобы вы это сделали. Да диагноз сахарный диабет никто с вас не снимет, но вы сможете заниматься контролем гликации и у вас будет с каждым годом все лучше и лучше это получаться. И этому надо научиться. И это не доктор делает, у него нет на это времени, он может вам все объяснить, а вы можете не понять. Так, так и происходит доктор все объясняет но вы из другой сферы вы бухгалтер вы этого не понимаете а у меня есть время вам объяснить больные суставы это значит они сказали иди броди мы не подписывались носить на 10 килограмм больше того что в инструкции написано поэтому мы убираем 10 килограмм и вы нормально ходите. глубокая до тренированность это значит что вы не можете даже пробежаться вам ко мне остеопороз это значит, кости побило молью. Можно закончить переломом шейки бедра. Если не хотите, прямо сейчас надо заниматься собой. Просто люди, которые видят в отражении дряблую кожу и никакого тургора. Тут очень много всяких моментов. Вы недокормлены, вы недопоены и так далее. Зависимость от углеводов, восьмой пунктик, зависимость от углеводов. Если у вас э, вас качает, если вы гипуете, если вы срываетесь, если вы себя ненавидите за то, что опять обожрались этими углеводами, это зависимость, с зависимостью нужно работать. И для этого у нас есть вот клуб такой, системы старости нет, вам нужно к нам. Девятый пунктик, не хочется покупать новую одежду, вообще ничего не хочется, ну и новую одежду в том числе, ну потому что чую на непонятно какое тело оверсайз вперед когда э, весеннюю бомжатскую одежду сменяешь на летнюю бомжатскую одежду а потом летнюю на осенние и ничего не, не радует ну и 10 нет ли, ли, либи, э, либидо или вас перестал замечать противоположный подпол вот для меня вот именно это как вы знаете я всегда очень прочно замужем вот я очень прочно замужем все хорошо но мне очень надо чтобы мне кто-то подмигнул просто он идет рядом мужчина какой-то привет я скажу привет и мне этого достаточно легкий флирт он не дает засыпать моим каким-нибудь там эндорфином дофамином и так далее но если люди ходят и вот как-то никак, я думаю так что такое? Что-то надо менять. Вот, друзья, вот эти 10, 10 пунктиков, их на самом деле побольше. А вы сейчас мне напишите, сколько вы выявили у себя положительных, позитивных. Например, больше 80 талия и давление и высокий сахар. Это значит, вам вообще думать не надо, надо идти. Или у вас четвертый пунктик, больные суставы, и в связи с этим дотренированность, и доктор говорит, остеопороз. Или вот эти вот последние пункты, это очень важно, друзья. Это очень важно. Вам точно в систему старости нет, потому что себе надо нравиться. За собой нужно ухаживать. Сделать так, чтобы с вами было все, все, все хорошо. Восьмой пунктик, да, или восемь пунктиков. Давайте так, можете написать мне, какие у вас позитивные, какие у вас позитивные. Вот. И тогда мне будет более-менее понятно, какие у вас позитивные. Например, первый, восьмой, десятый. Вот. Это, это для чего надо? Чтобы мы сейчас увидели среднюю какую-то а, ну, температуру по больнице. Чтобы вы посмотрели, ага, у меня три пункта. вот Но в целом у людей пять пунктов или семь пунктов. Ну, мне, может быть, еще и не надо в систему. Но если эти три пункта, первый, второй, третий, друзья вам обязательно нужна систем ну и последний результатик наверное зачитаю да а это не результатик это приглашение на завтра друзья завтра будет второй день его можно примерно называть таким образом когда я все делаю как она говорит а результата нет может быть такое что вы все делаете вот вы меня уже слушаете 10 лет вы мне уже 10 лет слушаете, но еще не в старости нет вроде бы все делаете а результата нет я вам должна сказать, без ложной скромности, будет, будет результат. Просто вы что-то не доделываете. И что это что-то? Это может быть препятствие, которое нужно преодолеть, чтобы начать отдавать лишние килограммы, сантиметры. Гипотереоз, что делать, чтобы пошел результат, как улучшить работу щитовидной железы. и знаете, у меня много людей с гипотереозом занимаются, и я всегда вот вначале думаю, Боже, как же я дам ей результат? У нее же такой гипотереоз. А люди не знают моих сомнений, просто спокойненько начинают работать по системе. И у них все получается. И похудеть, главное, заняться собой. Надо сначала заняться собой. Тогда течение гипотереоза останавливается или облегчается. Тут все наоборот, понимаете. А, пятая причина, да, ну, то, вторая, которую мы завтра разберем, это менопауза. Почему вес растет а, с наступлением менопаузы? Что можно сделать, чтобы улучшить свои показатели, эстетику и настроение? А, можно ли от, а, оправдать большой вес, потерю мышечной массы или с тем, что вы видели в климактерическом синдроме? Сразу говорю, нельзя. Есть большое количество людей в климактерическом синдроме, которые очень хорошо выглядят лучшая версия себя это вы прикрываетесь климактерическим синдромом я сделаю так что вы перестанете себе это записывать в самооправдание инсулинорезистентность почему все женщины стали выше 80 нуждаются в групповой поддержке и чем это отличается от групп анонимных алкоголиков завтра приходите. сколько недель или месяцев надо терпеть лишения я должна сказать, что это не лишение, это низкоуглеводное питание, очень вкусное, Муж, мужьям нравится, не видя результата, при вот этой инсулинорезистентности. И почему выход из метаболического синдрома и инсулинорезистентности, это для вас более дорогой подарок, чем покупка Мерседес. У вас есть деньги на Мерседес, к примеру, есть у вас деньги, к примеру, на Мерседес, и вы можете его купить. Почему покупка системы старости нет за 6 тысяч рублей? Это лучше приобретение, чем Мерседес за 60 тысяч евро. Приходите, завтра расскажу. А пока я смотрю. Первый, второй, пятый и десятый пункт. Леночка, Леночка, пожалуйста, Драгомирецкая, сделайте то, что я прошу. Первый, второй пункт, это прям святое. Леночка Драгомирецкая, девочки, у кого первый, второй пункт позитивный? Что мы сейчас с вами делаем? Показываю, показываю. Сценный экран. Смотрите, я смотрю на вот это вот. Первый, третий, седьмой пункт. Первый, второй, пятый пункт. Третий пункт. Это это что такое? Это, это сахара. Первый пункт. Вот, девочки. Смотрите, идем под это видео. Открываем вот эту вот первую ссылочку. Только запомните, вы хотите 3, 6 или 12 ступень? запомните, мышца, сосуд или кровоток. Так, иду, иду в систему омоложения. Вот я открыла эту ссылочку. Читаю все, читаю. Смотрю на систему старости, нет. О, я хочу все ступенечки, все пройти ступенечки, все. И иду, выбираю. Видите, здесь купоны скидок не указаны. Ну ладно, хочу 6 ступеней. Так, значит, мне будет в подарок журнал Женское здоровье, значит, мне будет доступ в чат. Написала, проверила, нигде ли я не сделала ошибки. Если сделаете ошибку в, в, в телефоне, вы не попадете ну, в чат, но зато мы вас достанем через почту. Вот, если в почту, ну ладно, через телефон достанем. Но люди умудряются делать ошибки и там, и там. Соответственно, непонятно, как, вас, ну, как, как мы вас можем найти. Помните, какой купон скидки? Я забыла купон скидки. Т ст. Так, сейчас, сейчас. Где же купон скидки? Я хочу 6 ступеней. Значит, сосуд. Окей. Хорошо. Иду. Смотрите. Стоит 12,350. Сейчас будет магия. Сосуды. Нет. 10,50. Отлично. Понятно? Хорошо вот такая вот вещь когда вы сделаете покупочку обязательно смотрите в почту вам же нужно прийти в почту и увидеть письмо после оплаты в этом письме две ссылки друзья две ссылки в этом письме одна ссылка чтобы попасть в чат поддержки там вас ждут кураторы там я ну, иногда бывают кураторы бывают ну в общем мы вместе курируем вас вот и вторая ссылочка это ссылка на обучающий чат-бот как только вы нажали на обучающий чат-бот там найдите еще старт кнопочку или начать и запустите этот бот и все и вам придет первое сообщение и раз в день будет приходить сообщение вы его прочитываете, понял и делайте прочитывайте понял И делаете. прочитывайте понял но делать не хочу вот посидите в чате позадавайте вопросы ну, в общем, потихонечку-потихонечку вы согласитесь с таким а, образом мысли и поведения. Так, что еще? Давайте посмотрю, что вы мне пишете, да? Что вы мне пишете? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. У меня времени немного, но давайте я поотвечаю. Я предлагаю э, поотвечать, я могу поотвечать на ваши вопросы. Давайте пойдем таким образом, поотвечаю на ваши вопросы. О, Игорь. Угу. Купил все 12 привычек молодого человека. Добро пожаловать! Татьяна пока только заказала. Думает, видимо. Угу. Так, первая, вторая ступень, три ступени куплены Ольгой. Светлана уже с нами вместе. Валентина а все 12 ступеней. Молодец. 12-я ступень в подарок, умничка. Но она еще думает. Наташа тоже самое еще думает. Вижу, вижу, Людмила Леонова. Молодцы. Вот, вижу, вижу ваши заказки, Отлично. Все, значит, скоро встретимся в чате. Наши кураторы на, на готове ждут вас. И мы начнем наше замечательное движение. Вижу, вижу. Отлично. Давайте по вопросикам. Ну, во-первых, мы с вами не расстаемся. Завтра приходите на эфир. Завтра в 19.00 по Москве, да? Юра, 19.00 по Москве, по-моему, да. 19.00 по Москве начнется эфир. И мы разберем вот те три момента. гипотериоз, инсулинорезистентность и климакс. То, что мешает привести себя в порядок. В Китае делать животных настойных на спирту растений на спирту. Подскажите, спирт дубящая жидкость и что может, например, змея скорпион на себя выделить спирт или водку полезная? Ну, есть такой метод экстракции спиртовая экстракция, но я никогда ей, ну, такими продуктами и препаратами не пользуюсь, потому что я работаю с беременными, с детьми, с людьми с поврежденной печенью, потому что у людей с метаболическим синдромом ну, практически у каждого третьего жировой гепатоз, из которого мы, кстати говоря, с успехом выходим. Поэтому, Лиза, я просто не имею опыта на э, применение таких вещей. Я думаю, что это вообще не для нас и не для здоровья. Мне пришло на почту приглашение оплатить, но есть варианты визы. У меня израильский. Смотрите, друзья, у кого есть вопросы по оплате, вы просто сделайте заказ вот это во первых во вторых у кого есть вообще вопросы понятно что я здесь а, ну, как бы что-нибудь что-то рассказала много рассказала да вот но у вас могут оставаться вопросы смотрите вы когда делаете этот заказ вот на этом нашем сайте да, идите в самый низ можно в самый низ дойти, видите служба заботы это оксана романюк это моя замечательная подруга мы с ней знакомы с горшка с пятилетнего возраста, вот прошли всю жизнь вместе, она э, имеет медицинское образование, вот и она очень хорошо знает, э, она глубоко в системе старости нет, она внутри системы старости нет, поэтому вы можете нажать, на задать вопрос или здесь задать вопрос в службу заботы, если у вас не получается оплатить или еще что-то, вот сразу Ватсап чат с Оксаной и вы можете задать любой любой свой вопрос. Так что это совершенно не проблема. Или там вы потерялись, вы не находите что-то такое, не находите. В общем, мы вам помогаем все вместе. Я работаю вечером, не могу ответить на звонок. Запись будет, запись будет, вот она уже есть. Сейчас просто я завершу и все растительные энзимы можно пить несколько насколько он эффективен растительные энзимы очень хорошо эффективны а, даже при нулевой а, кислотности желудочного сока это такие как б бромел, как папа и они безусловно эффективны для расщепления белка используйте как приобретательность пи в англии а, ну, это, этот вопрос нужно задать где-нибудь в чате. Вы же где-то в чате у меня есть. Ну, или под этим видео, или сейчас Юра быстренько вам найдет. Или под этим видео задайте вопрос, потому что вам нужно ну, дать определенную ссылку. У меня все пункты, пишет Велина. Велиночка, давайте, я прям посмотрю, что вы сделали в заказе, присоединились. Буду вас ждать в чате. Давайте решать эти вопросы. Тем более, знаете. Иногда решение вопроса это тяжелый труд, а я не замечаю на своих студентах, студентках, что это тяжелый труд. Наоборот, им весело, продуктивно, а каждый день кто-нибудь э, публикует свой результат, и это создает общую такую классную теплую групповую динамику. И Я называю наш чат целебным. Представляете, целебный чат. Вы только туда попадаете, и вам сразу хорошо, стабильно, приятно, вкусно активно и так далее вы подсматриваете друг у друга рецепты вы подсматриваете друг у друга где можно применить физическую нагрузку это, это ведь тоже важно много чего друг у друга подсматривайте я у вас подсматриваю мы друг у друга учимся потому что уровень интеллекта по здоровью у нас очень-очень высок ну давайте не будем тогда затягивать а вы кто скажите мне пожалуйста Пятерочку поставьте, кто завтра в 19.00 по Москве уже запланировал себе время, чтобы прийти на эфир, чтобы разобраться, а у меня есть ли инсулинорезистентность, а что делать, если я в климактерическом периоде не успела набрать мышечную массу, вот. а что делать, если у меня гипотереоз? Почему могу ли я рассчитывать на результат? Кто собирается прийти завтра ко мне в 19:00 по Москве, поставьте пятерочку. Но лучше подпишитесь на канал, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик. Да. да. Как долго можно пить натощак лимфатик из нагрузка локла? Я это делаю практически постоянно. А, вижу-вижу-вижу все пошли пятерочки классненько тогда я готовлюсь я вижу что тема прям хорошая да я готовлюсь завтра приходите и мы будем понимать как хорошо всех люблю всех целую и до новых встреч пока пока